В наших очках тебя не узнать. Встречайте команда Квен Волонтер! здесь <социсленный фон> Пацаны, пацаны, так устал. С марафона вот бегут. Сегодня же марафон. Был. Ой, ну, какой ему марафон? Ну вот этот вот по золотому кольцо по Как Так придурки, заткнитесь. Ахтур, да что пацаны, придурки да придурки? Представь нас лучше? Конечно. а, -а, -а зеленые команды вот такой вышины. А, а а придурки в команде вот такой ширины а а крокодилы, кошелоты. А, а обезьяны, бегемоты. А, а и зеленый попугай. Мать твоя зеленка. Пацаны, это что получается у нас в команде теперь? Она нас играет. Вот это было смешно. Нифига себе, пацаны, это не манекин, он говорит, прикиньте.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 а вторые бегут рядом и говорят, куда катится этот мир? Ведь ты это все к чему? Ты наш мир. Мы мы тебя... <связать> <связать> <связать> вот вы наверное сейчас сидите и думаете, да? А вот этим дебилам ведь такое не дано? Ладно, на сцене команды пень волонтер, подурачимся заново. Ну что, пулеметы юмора заряжены? <связать> Не знаешь, что в магазинах можно употреблять продукты перед покупкой. Итак, представьте, случай на кассе. Удулка пива? Да. А тебе есть на 17? Нет. ты же понимаешь, я тебе смогу ее продать. Врач из 90-х. Артур Русланович, там пациент с течением его куда? В травматологию или в хирургию? Чё? Ну, в травматологию или в хирургию? Тамар, ты че ударилась? Ты че несешь? Ну, поломанным или к покоцинам? А, к покоцинам, конечно. К ты че, конечно, конечно. <связывающие> конечно. На самом деле они есть, просто выглядят по-другому. Опа, ребята! Мне в комментариях в Инстаграме на стрелку позвали. Вообще все! Алло, мам, я сегодня буду поздно. Красавчик, моей тоже позвонили! Это я твоей звонил. Вообще нормально. Пацаны, я знаете, я что, я вот эту фиган-мигань с собой возьму, я короче буду пить и в Инстаграм выкладывать, пить и в Инстаграм выкладывать. Нет, что-то жестко, жестко. Если такое будет продолжаться, я вообще я, я в инстаграме от них отпишусь. подпишусь. Ооо, шу! Нас посадить могут, жана. Да, конечно, конечно. Конечно, да, ладно. Ладно, я подучил, потяжелее найду тогда. Давай, мальчики. Давай, пацаны, давайте своим браткам позвоню. Давай. Так, Витя. Я здесь все, вот. Данил? Ну я здесь. А ну все, все, тут, все, собственно, собрать, да? спорить все. Сто... Пацаны, пацаны, нашел! Вот это с собой! Возьму тяжелые! А что это такое? Не знаю, какая-то херня на Алиэкспресс купил. По-любому убьет, их возьми с вами. Я все пиру. Звони, звони, звоню, звоню, Алло, что, пацаны, вы где? В Эйбаре или в кальянке? Да ну! Мы туда не приедем, а что, где они? Они, они в килфише, они вообще. Они рофлят, походу, рофлят. Ну, За школа вообще Знаешь, забиваем стрелку на пустыре, на, на вот этом пустынем месте, да. Встречаемся в Boys and Girls. Нормально, все. Ну что, ну пацаны, давай, все, давай, все, давай, все, давай. все, погнали, а, стоп! стоп, стоп. Подворот, Под ворот, а? как уже настился, по творотке, все, погнали. Туда. Ну а закончить нам бы хотелось словами наших родителей. Сынок, вот то есть ты сначала был волонтером, теперь ты ковынщик. То есть деньги ты вообще зарабатывать не начнешь. Мы стали чуточку взрослей, Теперь у нас в голове еще больше идей. Но мы по-прежнему, как раньше, верим. в добро, И снова по-прежнему хлопает так, да, бро! Спасибо всем зрителям, спасибо, Жюри, вы посмотрите на нас, в глазах у нас огни.